Ты хочешь? Вот я хочу доехать до... Все А куда ты едешь? Юго-западный рынок Не, он ты до нем до юго-западного рынка не доедешь Я уже в курсе Плати дальше, ехай дальше Я доеду дальше, я плачу дальше А то я тебе сейчас отправлю здоровье Поправьте, попробуйте ну, смотрите, вы там ждем Так, иди сюда Иди сюда Мужчина, я сказал Мы в России находимся Дорогой Я на работу Ты мне Плачь его! Тихо, мент, Я тебе сказал, иди сюда. Он Я, вы, с тобой буду. Мужчина. Молодой человек, выйдите и там поговорите. Я не хочу а разговаривать с какой... данным мужчиной, который то не воет в каком состоянии. Как а ты в каком состоянии? В нормальном. Иди сюда. Мужчина. У вас, У вас работа не нет, иди сюда Выйди, ну, я тебе сказал Куда на едем? Работу, на, работа, ну, на работу да, пас, Иди ты, сюда машина. Иди сюда, я тебе сказал Что хочешь, чтобы сейчас, сейчас идти <свёзд2> да, <свёзд2> мы да. мы <свёзд2> Все, <вёзд2> по закону ответите <свёзд2> Ответьте по закону Что? Выйди отсюда, сказал Мы с тобой, <вёзд2> тобой живем <вёзд2> я сказал Я такой же клиент Данную маршрутку Плати Плати Пожалуйста Данную маршрутку да, ехал, вот так, машутка, на, понимаешь? У него денег, наверное, нет Он, ну, он ну, Отдай, не вот я 10 рублей дала, отдай. Плати ехай, что нет денег я тебе дам Возьми на 10 рублей, на, отдай Иди на вот тебе Давай, я дам поберу, все садись Молодой человек, как и сказал Он в волкника что У меня денег нет Женщина, мне обналичь на Вид вначале, прокутил всю ночь. Стоп! No, назад? А теперь доказывай доказывать свои